Всем привет! На связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу, автор канала «Вокальный дзен». Подпишитесь, чтобы не пропустить выход полезных и интересных материалов. А сегодня мы с вами будем смотреть живое выступление Аниты Цой на авторадио, с ее наизвестнейшей песней «На восток». И у меня здесь такой вопрос. Зачем Аните Цой аж 7-8 бэк-вокалистов? Ну, давайте обо всем по порядку. И сейчас... Сейчас посмотрим послушаем вот, и вы знаете я слышу прям идет бэк-вокал параллельно ее вокалу я вам выскажу свое мнение почему так происходит вы же свое мнение пожалуйста пишите в комментариях вот смотрите, здесь сейчас идет такая, скажем так, часть в песне, где особо невозможно показать свой вокал. Да? То есть достаточно низкие ноты и практически речитатив. Да? И здесь они Тацой выигрывает тем, что у нее достаточно необычный темп голоса, поэтому все это звучит довольно-таки интересно. Плюс, если мы визуальную картинку с вами видим, да, то мы понимаем, что, конечно, она смотрится очень выигрышно. И вот и я слышу бэк-вокал, прям вот тонкой такой ниточкой он там проходит везде. Здесь, казалось бы, вот хочется какого-то напора большего, да, и вроде бы Анита Цой дает его, но голос звучит как будто глуховато. Вот мне хочется более сочного звучания. Здесь вот особенно такие Появились. Давайте считать. Значит, три в верхнем ряду, четыре в нижнем, да, семь бэк вокалистов, двое, вот у меня зрение плохое, я приближаюсь к вам, двое ребят и четыре девушки, да, по-моему, четыре девушки. Вот перед этим они татсой, в конце сделают достаточно интересное опевание по ноткам. И давайте послушаем, что поют они. Смотрите, как она сама кайфует. Она сама кайфует от того, как они поют. Они действительно очень круто это делают. А как будто бы, знаете, ее партия, она такая сухая, не очень разнообразная в плане вокала, нот, мелодии. А они в эту песню как раз вот добавляют изюминку бэк-вокалисты. То есть не сама артистка, а именно бэк-вокалисты. Да, и вот она еще слова подсматривает, но это нормально. Вот видите, они как обработали вот этот любовь не конфетка, именно бэк-вокалисты сделали красоту. Надеюсь, вы услышали. Если нет, прокрутите чуть-чуть. Да? То есть она даже вот пальцем немножко показывает. А они выстраивают, да, второй, третий, четвертый голос, там многоголосный пошел. И вот они, они, везде сопровождают ее голос. То есть, если бы она пела одна эту песню, это бы слушалось не очень хорошо. Вот поверьте мне, такие песни в живом исполнении без бэк вокалов, без вот подложки хорошей, очень сухо слушаются. Неинтересно. Везде, везде, везде. То есть везде прям услышьте это. Кто-то может подумать, что это вообще аранжировка, какая-то музыка, эффекты. Нет, это вот эти семь человек делают эту песню. И вот здесь, смотрите, немножечко они Тацой все-таки меняет да, мелодию, немножечко обыгрывает, ну потому что сколько можно петь одинаково. Молодец, ничего не скажет. В небо, в краю, нет, То есть песня сама по себе достаточно тесная. Здесь вот даже при большом желании, ну, допустим, Полина Гагарина выпела эту песню, но ну, не развернешься здесь, вот правда, не развернешься. Вот она цветок попыталась хоть что-то сделать. Знаю, да? Все равно, на и здесь тоже Восток, она финал обрабатывает. Yeah. И вот пошли бэк вокалисты, да. Прекрасно. Выполняют свою работу бэк вокалисты. Ну, на самом деле, это круто, когда артист может вот так в студию притащить бэк вокалистов. Это, ну, крутой уровень. И пошел ред. I am Но ну, смотрите, тут можно, в принципе, до конца не слушать уже э, понятна суть. И вот я в течение, так разбора песни высказала вам свою мысль э, по поводу того, что бэк-вокалисты здесь выполняют, ну, практически такую ведущую роль, э, функцию. Они делают такую вокальную аранжировку, э, подложку для голоса, они тетцой, то есть они его как бы подсвечивают, да, вот этот ее необычный тембр голоса, эмоции. Но без них звучало бы очень сухо, и поэтому именно поэтому они, Татсой, приводит в студию 7 бэк-вокалистов. Да? То есть вы должны понимать, что все эти люди получают либо зарплату, либо они получают как бы деньги вот, ну, конкретно за выход, да, за репетиции. То есть представьте уровень артиста и уважение к своей профессии, когда она не просто приходит и поет под минусовку с записанными бэками, да, а все-таки мы здесь слышим полностью живой звук. Поэтому... Респект и уважение Аните Цой, раз в ее репертуаре есть такая песня, которая должна звучать с бэками, она делает все возможное для того, чтобы слушатель, зритель услышал, увидел наиболее крутой результат. Да? Вот это заслуживает уважения. Напишите в комментариях, понравилось ли вам исполнение этой песни Аните Цой, что вы вообще думаете по поводу этой артистки. И подписывайтесь на канал, впереди много всего интересного. До новых встреч и пока-пока!